Три варианта научиться создавать встречи. Все так же сидишь без встреч и продаж. Хочешь домик у моря, детям престижное обучение, самую крутую машину, но при этом ты ничего не делаешь. Все тот же спам в личку, на который да, получаешь массу негатива. Все тот же список знакомых. С предложением о суперкомпании. Все те же слоганы в постах. Приходите ко мне в команду. Все так же постишь страницы каталогов и скачанные картинки с интернета, Все так же смотришь обучающие уроки, в которых не слово о технике онлайн-маркетинга. И знаешь, и я тебя прекрасно понимаю. Потому что еще полгода назад у меня не было встреч, люди не подписывались ни на мой аккаунт и не просились ко мне в команду уж тем более. Ну а раз ты смотришь это видео, тогда подписывайся на канал. Да-да, потому что статистика показывает, что 30 просмотров это те, кто не подписан на мой канал. Поэтому я рекомендую подписаться тебе прямо сейчас, да-да, и нажать на колокольчик, потому что дальше будут еще интересные выпуски видео, с помощью которых ты научишься создавать и встречи, и закрывать сделки с конверсией 6 из 10. И сегодня я приготовила для тебя три варианта, которые помогли мне как раз-таки решить вопрос, встреч и продаж первое это конечно же можно пойти на youtube где ты сейчас и находишься здесь очень много информации можно купить сервис автоматизации он все сам за тебя сделает. или конечно же третий вариант пойти в большую игру в млм от артема нестеренко и я хочу сказать, что я прошла все эти три этапа развития, и у каждого из них есть как плюсы, так и минусы. Но о них мы поговорим с тобой в следующем видео. Напиши в комментариях, какие ты из этих вариантов уже пробовал или пробовала. Интересно будет почитать, что у тебя получается, что не получается а также пишите свои вопросы, будем вместе разбирать их в моих видео. Ну а если видео было полезным, ставьте интересные, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и до встречи в новых выпусках. Пока-пока!